Приветствую вас, друзья. Наверное, все сегодня в Германии, ну или очень многие, получили на свою почту вот это интересное видео, где... Русский или русский немец, или просто русский на территории Германии дерется с немецким полицейским по факту ношения маски. То есть этот русак слева не хочет одевать маску, ну а полицейский пытается его заставить это сделать или в данном случае покинуть помещение. Это забавная комедия с участием нескольких человек. Слева, слева персонаж по имени Саня. Когда вы будете смотреть этот ролик, вы поймете. А второй это плотный полицейский, который покажет, как они поступают с теми, кто не согласен с установленным законом. И третий персонаж это тот, кто снимает все это на телефон со своей истеричной женой, она там беспрерывно орет в духе «спасите граждане убивают», ну только в немецком варианте. А он поначалу достаточно борзо все это комментирует, но потом, видя, как дело заходит дальше, начинают умолять биты, пожалуйста, не надо, не надо, не бейте мою жену, ну и так далее. Меня попросили сегодня прокомментировать это забавное видео. И если вас интересует только драка, то пройдите на конец ролика, там вы все увидите. А я, прежде чем подойду к этому, хотел бы рассказать вот еще о чем. Вчера удалили мой ролик такой странный хитрый вирус, что я не понимаю, в ситуации, набравшей 205 тысяч просмотров. Ну, это при том, кстати, что мой канал не появляется в поиске и, как я уже говорил, не высвечивается в рекомендованных. И, несмотря на все это, тем не менее, 205 тысяч просмотров. В этом ролике, давайте я его немножко напомню, я задал коронавирусу 12, на мой взгляд, вполне себе нормальных, безобидных вопросов. Чем больше я наблюдаю за происходящим, тем больше вопросов у меня возникает. Скажите, это только у меня ощущение, что мы попали в какой-то сумасшедший дом, либо наблюдаем пьесу, написанную сумасшедшим автором? Я задам сейчас коронавирусу 12 вопросов, возникших у меня по ходу наблюдения за всем, что происходит в мире. Если у вас есть ответы на эти вопросы, пишите в комментариях. Так и пишите. Три точка, например, третий вопрос, объяснение, пять точка. Знаешь, сколько их тут вокруг, этой опасности? Несмотря на то, что коронавирусы, оказывается, были всегда, нам о них никогда не сообщали. Решили познакомить нас только с этим странным хитрым COVID-19. Если вы начнете выяснять, откуда появился этот странный хитрый COVID-19, что... Ну вот, я ничего криминального в этих вопросах не вижу, в отличие от YouTube. Тем не менее, я получаю вот следующее сообщение. Вам оно, конечно, не видно, если вы попадете на этот ролик. А для меня высвечивается следующая запись. Это видео удалено, поскольку оно нарушает принципы сообщества YouTube. Кстати, принципы сообщества YouTube все время меняются, соответственно, ситуации. Но это мое такое небольшое дополнение. Вы за ними не уследите. Доступ к нему останется у вас в течение 7 дней с момента нашего решения. Если вы считаете, что ролик удален по ошибке, то можете подать апелляцию. Ну, сразу скажу, что это безнадежное дело. Когда меня лишали монетизации, я трижды подавал апелляцию и ни на одну из них не получил никакого ответа. О чем это говорит? Это говорит о том, что YouTube удаляет ролики о коронавирусе по какой-то непонятной, только видимой им э, системе отбора. В своем ролике, кстати, я не ставлю под вопрос существования вируса, меня лишь интересовалась ситуация вокруг него, то есть поведение властей, что они, на мой взгляд, делают не так. Более того, в своем ролике я призывал, как вот здесь сейчас, обращаться к мнению профессиональных вирусологов и услышать их мнение, какие бывают коронавирусы, чем они отличаются, как долго они уже на нашей планете и так далее. Ни разу ни в одном своем ролике я не ставил под вопрос, существует ли вирус. И тем не менее, мой ролик удаляют. А вот, например, канал Дебильника, ну, вы помните этого персонажа, так вот, вот этот интернет-дурачок создал уже 127 частей, как вы видите, о коронавирусе, говоря при этом, что никакого вируса не существует, что все это фейковые новости. Люди не умирают, вернее, те, кто умирают по любым другим болезням, их приписывают якобы к умершим от коронавируса. Он не согласен ни с официальной статистикой, он не согласен ни с постановкой диагноза, ни с тестированием, абсолютно ни с чем. Этот удивительный персонаж, который откладывает свои фейковые новости по 3-5 роликов в день. Вот, как знаете, есть такой фильм Чужие, там такой, там такой уродец откладывал яйца. Так вот, этот персонаж откладывает свои отравленные яйца в головы людей по 3-5 в день. Нечем ему больше заниматься, как я уже говорил: ни семьи, ни детей, ни профессии, ни занятий, ни денег, ничего, кроме YouTube ничего нет. И тем не менее. У Ютуба к человеку, который занимается 100% созданием фейковых новостей, никаких претензий нет. Канал монетизируется, все отлично. 127 частей, создаст еще 150, и я уверен, ни один ролик не уберут. Почему так происходит? Я не знаю. Ответьте мне на вопрос. Кстати, сам дебильник всех обвиняет в том, что мы, дескать, цеховики. Цех – это, если вы еще не знали, контора дьявола, которая захватила нашу планету и руководит всеми средствами массовой информации. Конечно же, YouTube входит в это число. YouTube находится под контролем цеха. И, например, я в его глазах цеховик почему-то страдаю на этом самом ресурсе, на котором должен чувствовать себя отлично. А он, борец с цехом, чувствует себя замечательно – получает за это деньги и несет любую чушь бесконтрольно и не отвечая ни за одно свое слово. Так и хочется воскликнуть ⁇ Але ⁇ YouTube. Чем вы там занимаетесь? Вы убираете ролики с самым большим количеством просмотров или ролики, которые более-менее адекватны? Ну для того, чтобы информационного мусора типа канала ⁇ будильник ⁇ было на вашем ресурсе как можно больше. Чтобы люди просто вообще не могли физически разобраться ни в одной ситуации. Вы, наверное, скажете, что с дракой, с которой я начал ролик, это никак не связано. Нет, связано, господа. На канале этого психически нездорового человека сейчас находится 50 тысяч подписчиков. Ну, не будем говорить, что это за люди, явно с какими-то отклонениями. Да, именно так я не оговорился, потому что в здоровом сознании смотреть и слушать это невозможно. Но тем не менее 50 тысяч человек смотрят и слушают позицию, в которых этот человек призывает не одевать маски, игнорировать и всячески противопоставлять свои действия действиям полиции. Вот, например, этот ролик так и называется «Лайфаки от людей по намордникам». Давайте послушаем, чье мнение собирает дебильник в своих роликах. Надо Если им врут годами про среднюю зарплату в 40 тысяч, то они, конечно же, ни в какую такую настоящую эпидемию не поверят. Почему? Ну, потому что настоящую эпидемию не надо фальсифицировать. Она бы косила бы всех подряд. Но здесь мы видим, конечно, совершенно другую картину. И другой человек пишет. Вильгельм, посна... привет. Нашел законный способ бороться с ношением намордников и масок в транспорте. Распечатал постановление правительства номер 417 2 апреля 20 года. Выписывайте протокол по статье за нарушение указа. А такой статьи нет. Если вы выписываете постановление за нарушение правил, укажите пункт, который я нарушил. Нет такого пункта. С 1 мая ни разу не одевал маску и не получил ни одного протокола. Но это всем на заметку. Введение новых вот этих вот дебильных масочных режимов по всему миру, они просто тестируют население на покорность абсурдным законам. Как будут развиваться события, ну, будет зависеть от реакции людей, я лишь предлагаю... Тихонечку заниматься контрпропагандой листовочки сдавать людям кто носит на уровне я не могу показать вам все сюжеты на эту тему но именно вильгельм аркентин призывает людей в германии не носить маски говоря о том что он сам их дескать не носит ему за это ничего не было. Конечно, я призываю этих людей, кто столкнулся с полицией по его призыву или, например, заплатили штраф, высылать эти штрафы напрямую Вильгельму Варкентину, ну, чтобы он их оплачивал. Потому что болтать-то он гораздо. Но интересно, что за слова свои этот человек никогда не отвечает. Так вот, видимо, один из зрителей без мозгов канала «Будильник» или подобного ему пришел в немецкий супермаркет «Саня». Без маски и пытается качать свои права. Ну и посмотрите, чем все это закончилось. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, правильно ли с ним поступили, провоцировал ли он полицейского, ну и вообще, что вы думаете по поводу действий YouTube. Wenn wir Masken tragen und sie nicht. Wer wird davon ausgenommen? Verstehen Ach, Sie nicht? Ich könnte alles Hälften, im oder? Internet mal lesen, ja? Wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich, und wenn Sie, sie haben... Sie, lesen, sie? ich habe einen jetzt einen gesagt, will Sie, will sie verlassen hier den Platz. Wenn Sie es nicht machen, nehme ich Sie gleich mit in die Zelle. Ist das klar? Ja klar. Dann gehen wir jetzt. Jetzt! Wenn ich Sie hier nochmal sehe. Sie gehen jetzt Sie gehen jetzt. Wollen Sie mir das drohen oder was? Hey, hey! Нет, Саня, Саня, Саня, Саня! Саня! Саня. Эй! эй! остань. Встань, остань, остань, опусти. Встань, Эй, остань. Встань, Эй! Rufen Sie die Polizei, drehen Sie unter alle Fahrzeuge hier! Hey, her. alles gut! Hey, meine Frau! Lass Sie in Ruhe, verdammt! Hey, alles gut! Hey! Hey, Lassen Sie in Ruhe. Hey, Sanja! Hey, Fahrt 40, bitte! Hey. Was, was, bitte? Sie Sie ja, bitte, bitte, was? Не подсовывать им информацию. И в основном наморники в Питере носят толстые обезобразные люди.